Так, сегодня мы немного покатаемся по московским автодорожкам. Для тех, кто не знает, у вас в городе, может, такого нету. Автодорожка – это специальное такое место. Но вообще-то это многотонная эстакада, на которую потратили миллиарды. Для того, чтобы москвичи могли, а, ну там сдайте выходной, там покататься на своих автомобилях. Которые в остальное время тупо ржавеют во дворах За полной ненадобностью Вот, и они сюда приезжают и пытаются, вот видите, что-то тут Вот, ездят Езда по автодорожкам совершенно безопасна, как видите Автомобили двигаются медленно Сбить вас никто не может вот, они тут вот начинают ролевые игры, В пробки играть. Вот, куда-то вправо уходит. А, ну это на съезд, видите, съезжать отсюда никто не хочет, потому что ну, ну, ну, ну, ну, нравится вот людям. Отличный такой аттракцион. Московская велодорожка. А что отсюда съезжать-то? Специально построили. Чтобы на машинах ездить. И, кстати, тут висит значок такой, а синенький, на нем машина нарисована, не знаю, что означает. Возможно, здесь запрещено движение чего-то, кроме автомобилей, чтобы у водителей не возникало негативных эмоций. Поэтому такой вот знак показывает, что только на машинах. Ну а что, автомобилист, он такой человек, он никуда не торопится, он закат красивый, как бы романтика. Вот. Разумеется, все здесь сделано по последнему слову техники. Видите, вот шума задерживающие эти щиты. Чтоб никому не мешать Ну все это на эстакаде, разумеется Чтоб ничего не сносить Ради дурацкой прихоти восквичей. Вот. Говорят в Америке Такие очень популярные Понимаете, мы С запада тащим Вот это вот все говно вот, а зачем оно нам надо? Я лично не понимаю В Америке, да, многие так ездят и в магазины, в школу, и на работу, вот. Не знаю, может, у них менталитет другой, им приятно, я лично не понимаю. Нет, кроме, кроме шуток, здесь на самом деле очень спокойненько. Так как нет вот этих постоянных. Один перестраивается, другой, блядь, на светофор устроиться не может. Третий пассажиров вытаскивает, вы, вы, высаживает, вываливает. Вот. А здесь что? Едешь потихоньку, едешь. Дорожка какая-то узенькая стала неприятно эти мосты эти коленки отваливаются чуть-чуть Куда приехал? Я съезжаю, что-ли? Ничего не понятно. Ну, давайте сюда. В Америке, говорят, какой-то дебил по кличке Ионя. Mm -hmm. Вот начинается, начинается. Кто куда, кто куда. Дебил по кличке Ионя придумал строить автодорожки под землей О, видите, еще знак Ван, синенький Диевский путепровод и опять мост мои колени. Давайте вон в Тоннелик в Тоннелики весело какие была. Да, весело, красиво. Люблю тоннелики. Наверное, сваливать влево Потому что опять куда-то Поворачивать будет Так А, давайте повернем Пофигу, часовые видосы не нужны Так ведь? Так ведь? Их рендерить потом долго Знаю, лики было тепло, а тут прохладно. Ой, Москва-река, раз такая. Это сетя, если никогда не видели. И закончилась наша экскурсия по автодорожке. Вот. Автодорожек в Москве кажется немного. Ну и слава богу.